Наконец-то у нас приехал к нам новый мангал. Сейчас мы его распакуем. А завтра будем готовить на нем очень вкусную пищу. Это, это половина посылочки, еще другая половина к нам будет идти, да? Когда с путаете? Понедельник. Да, сейчас мы распакуем, покажем. Все полезные ссылочки в описании. Оставим. Спасибо. Поехали, да? Сейчас мы померяем, а ну давай прикладываем сколько здесь где тут у нас стертое где-то 3,5-4, я не специалист -то. металл толщина значит 40 450 миллиметров ширину и метр длину, и Я высоту, и высоту сейчас померяю. Высота у нас получилась, мы ничего не равняли еще, не ставили. Сколько получилось? 85, 85. сантиметров. Угу. Значит, здесь у нас уже сделано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать прорезей для шампуров и для поступления воздуха. А, это Нет, с этой стороны, и... это вы увидите дальше, это нам едет посылочка, мы вам покажем, что. И для поступления воздуха, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять дырок с каждой стороны. Так, теперь вторая часть сегодняшней посылки. Ну, жалко, что все вместе, да, не пришло. Ну, там ребята не успели двигатель забрать, но уже едет, В понедельник мы заберем. Так, это шампун. Чем толще, тем лучше. Обещали из нержавейки. 6 штук должно быть. Так, у нас мы посчитали этих. нам 6 штук достаточно. Там было еще да, вариант. 8. Восемь, на 8, восемь. 8 на восемь. и на 10, по-моему. Мы посоветовались как бы. Как зовут? Ну, не важно. Да, Посоветовались человеком, кто таким занимается. Ведь нам посоветовал именно на 6. Так, шампура, сантиметр где-то. Ну, достаточно суши. Нержавейка, да? Мяса не будет. Знаешь, вот это вот гнется, когда мясо наложу. А ну, по врагу, о, тут, я специально. 6 штук. Так, это еще не все. ленивых. Да, мы давно уже присматривались к этому. Поставил и сидишь, отдыхаешь, не надо ничего. Я думаю, это будет очень классная фишка. По словам производителя, можно даже от машины да, запитаться. Ну да. Вот такая вот у нас. Так. А как она ставится? Просто так ставится. Ну да. Все, просто поставил. Никаких отверстий. То есть просто поставил. Слушай, он вообще здесь готовишь, а здесь может костюм. Так. Это электромотор. Мы сейчас проверим, подключим питание. Давай, Александр, ты сделай. Ну, мясо сегодня мы не будем у нас. Цель сегодня не мясо, мы Обзор. после Видео работы было. прискакали, да, потому что полный багажник занял. Так. Уже на, на выходной. Значит, по идее, мы вставляем. Вот так. А -а -а. Слушай, ну на семью, да, у нас ну... 4-6 человек, да, достаточно, я думаю, в принципе, больше не надо, мне кажется, ну, мы попробуем это все сделать. Так, ну что, вставил. Так, что, питание подключаю? Да, сейчас поднесу. Давай. Выключим пока. Что, готов? А что, Все? А ты в розетку включил там? Все пошло. А, пошло? Ну, конечно. Так, а ну, внимание. Ну, ну с мясом будет выглядеть эффектнее, да? Сейчас еще не понятно. за ну, что думал, она будет... Так, смотри, как оно интересно крутится. В разные, в разные стороны, да. И слушай, без шума вообще не слышно. Я думал будет гудеть. Ну сейчас мы поднесем к моторчику прямо. А вот смотри, шестереночки. Так, все крупные? Да, все. Я думаю, на нем очень вкусный шашлык. Да? Ну посмотрим сейчас, то есть уже без человеческого участия, не надо переворачивать, просто поставил и оно будет само, само стекать, да? Вокруг. Сейчас мы еще нам еще сюда кое-что приедет, и мы потом еще... это вообще будет вот так. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы поехали. Сейчас будет пробный запуск. Нового мангала с крученями. Дерек, ты участвуешь в процессе нашем? Да, тут палочки потихоньку. Ты что, тыришь палочки? Вот она сегодня подбила немного.